экономия экономии можно на дровах конечно экономить принести но нужно что-то и зарабатывать потому что деньги нужно для того чтобы элементарно хлеб брать за электричество платить ну и купить что-нибудь себе вот сегодня проходил по рынку блин вот еще даже не 1 мая уже торгуют уже уже первые хотят ободрать причем не наши не местные приезжие стоит такая машина седан две бабы Саженцы вишни, там яблони, груши, но ну, в том числе и клубника. Вот саженцев, яблони у меня вообще, саженцев никаких нету. А клубнику я спросил, продают по 50 рублей. Еще никого нет, они уже не местные. И они перекупщики. Почему я так считаю? Потому что я сказал, все хорошо, террипери. Мы даже вам сертификат покажем, что они районированы и от воды не разбухают. Сертификат. Это уже о чем говорит, что это не частник, не с огорода, значит где-то взял, привез сюда, ну на какой-то базе, ну что вы лезете, что вы лезете, тут заработок нет, вот, вот такой кустик примерно у них, 50 рублей, я же сам планировал, что я хочу, ну нахрена мне на рынок вывозить, когда вот тут дом, вот при, приедет машина, посигналит, выйду, сколько вам там нужно, 10, 10, 20, 20, 20. чуть-чуть не упустил момент вот она говорит уходит хорошо я вчера три ящика продала а, а в ящике 10 штук вот она ящиками продает 500 рублей ящик 10 штук Ну можно и отдельно она сказала но три ящика по 50 это полторы тысячи я бы тоже мог заработать но мне некогда мне абсолютно некогда если я буду там стоять а даже я тут буду тут завал работу, завал поэтому что я решил вот накопал ящик сейчас выставлю перед дорогой там указатель меня будет будет ящик стоять указатель на ящик показывать цену на кордонке напишу 50 рублей и пусть и я считаю что наши ну, как мягко выражаясь дебилы ни один сегодня не подъедет и не купит вот Баба три ящика продала на рынке. Вот все прутся на рынок. А с дома никто не возьмет ни одного. Дальше. Сегодня 17 апреля. Я дам в понедельник объявление местную бесплатную газету. Телефон, адрес, клубника, цену там Да И опять никто не прочитает и никто не позвонит. А если позвонит там 10 тысяч экземпляров, если один человек позвонит и возьмет там десяток. Ну, ну это, считай, ничего. Вот. Это в качестве перемента А с мая, я думаю, что ничего Не получится у меня с дома продавать В газеты ничего не получится Потому что Бог. Наша... Во! Вот, и придется на рынок А пока вот э, За 13 этих дней нужно успеть Все, и помидоры, и огурцы И дыни, и цветы, и что-то И грядки вскопать я, я хочу поперек делать грядки Под цветы отдельно Чтобы там вошло, скажем э, 2500 цветов знаете, я считаю, что на цветах можно заработать Клубника это так, сезон и все там Месяц прошел и все, нет А цветы будут брать постоянно Единственное минус, что Нет всесезонной теплицы, чтобы постоянно У меня там были цветы, нету Почему? Ну, слушай, денег нету Почему денег нет? Ну, а почему не берет никто Вот отсюда Как заработать деревню? Вот, я считаю, первое Вот оно пошло, клубника На клубнике можно заработать Дальше саженцы смородины я с горем пополам там что-то вылезло. Есть двухгодичные, которые я думаю продавать по 400. По, почему по 400? Потому что у нас в магазине продают саженцы. Ну никакие, ну где-то вот вот такие. В цветном пакете, но ну, вот такие вот. И одна волосиночка вот такая вот. стоит. И 400, а 500 даже. 500-550 рублей. Вот, волосиночка одна. А меня кустик двухлетний, где-то вот такой. И даже будет... Тут не покажешь мощный разветвленный и будет в этом году даже ягода так что можно за 400 продавать это недорого я считаю в общем случилось то что я и предполагал вечер вот такой указатель возле дороги простоял вот слышите машина проехала вот. и, и это я к тому что меня не просто Такая улица, может какая-нибудь там непроходимая Почти в центре поселка И машины ездят, я не знаю, не считал сколько Короче, с 9 утра до 5 вечера Постоял такой указатель на дороге Указывающий вот на вот такое дело И ничего не взяли Ну, правда, я в обед сходил на рынок Посмотрел тех двух девчонок или женщины я не знаю так вот с утра проходил у них стояло три ящика а в два часа пришел потому что у меня у нас рынок для трех они уже сворачивались там Но не то что сворачивались а уже все этих ящиков не было ну что не продали полторы тысячи можно в деревне зарабатывать на рынке а с дома нет это вот и в том году была такая история. У меня не один ящик стоял, а штук 10, может 15. И не только с клубника, там и цветы были, и что такое не было. Не берут, не берут. Вот мне надо, чтобы на рынок вывести. под саму рожу сунуть. Вот тогда возьмут. Вот. А мне некуда на рынок выходить. Пока. Но вот думаю, до 1 мая все-таки дела свои утрясти. С посадкой семян, со скобкой огорода. И думаю, это не пик продаж Вот они Сколько там 10, 20, 30 штук Все продали, что ли, выходит 30 штук по 50 30 штук в день, ну это же ерунда 30 штук, ну полторы тысячи, я не знаю Но они не полторы тысячи заработали Они перекупщики Я-то чистыми да Мне соседка дала, она размножается как сорняк Поэтому Все равно нужно прореживать и потом что, или выкинуть, или продать. Ну, по-моему, лучше продать, правильно? Вы со мной согласны, что лучше продать, чем выкинуть? Ну, а куда? Она сама себя глушит. Поэтому нужно прореживать. И вообще хочу пересаживать место неудобное. От забора вот этого тень падает, она прогревается поздно. Там снег, куча снега на нем лежат. Да. Тоже надо что-то думать. Вот такие дела. Печально, да. Ну, что-то не взять. Нарывки берут, тут не берут. Цена одна, даже дешевле. 50, большой куст, по 30, ну, там, они же нестандартные. Чуть поменьше. 30 рублей. Ну, никому ничего не надо, никому.